Привет, народ! Вещает Антон. Вы когда-нибудь плавали на лодке или катались на водном мотоцикле? Ну, скорее всего, да. А как насчет автомобиля-амфибии, летающей подводной лодки или квадроцикла-амфибии? Видели такое? Звучит поинтереснее, согласитесь? Так вот, в этом выпуске вы увидите их и другой безумный водный транспорт. А для того, чтобы поддержать мой канал и ускорить появление новых видео, не забывайте о лайке под роликом и о прекрасной кнопочке «Подписаться». А в комментариях вы можете поделиться своим мнением, а также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Все, вроде бы ничего не упустил. Погнали! Встречи с этой хищной рыбой боятся все, кто решается поплавать в океане. Однако компания Innerspace Production предлагает нам на ней прокатиться. Это Sea Breacher, водный мотоцикл, с помощью которого можно почувствовать себя настоящей акулой, дельфином или касаткой. Все это разные модели. В этом ролике я вам хочу рассказать именно о гидроцикле Сиабричер X. Эта модель наиболее агрессивна. Как вы могли заметить, ее корпус напоминает внешнюю акулу. Плавательное средство разгоняется под водой до 40 км в час, а над поверхностью этот показатель выше в два раза. Акула имеет водонепроницаемый кокпит, моторный отсек, характеризующийся положительной плавучестью, а также способна самостоятельно выпрямляться. Кроме того, воздухозаборник, оснащенный системой контроля глубины, не даст вам уйти глубоко под воду, так что с управлением справится даже новичок. А это очень милый детский катер, который любящий папа сделал для своего ребенка. Источником его вдохновения послужил катер «Левайс», который используется для катания на водных лыжах. Мини-модель была построена с нуля, так что ничего похожего вы не найдете ни в одном магазине. Катер оснащен алюминиевой рамой с двухтактным двигателем 26 кубов. И в целом выглядит очень интересно. По-моему, все получилось здорово. Будь я семилетним ребенком, которому подарили бы копию «Левайс», моему счастью не было бы предела.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 А это огромная лодка с целыми двумя двигателями. Для чего было придумано такое решение, я, честно говоря, слабо представляю. Но тут либо у создателей было только два не самых мощных двигателя, либо они просто хотели сделать свой транспорт максимально сильным. В любом случае им как-то удалось совместить два движка и придать лодке потрясный внешний вид. Выглядит она будто с обложки какого-то дорогого журнала или из игры. У меня такие ассоциации. Также большим плюсом является ее вместимость. Раз, два, три, четыре... Четыре человека свободно поместились на борту, и это не является пределом. В общем, проект очень прикольный и красивый. Работа определенно того стоила. А это я еще не заглядывал в салон. Тут у меня вообще пропали все слова. Лучше посмотрите сами на это чудо света. А это летающая подводная лодка Deep Light Super Falcon.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 Корпус судна изготовлен из алюминиевого сплава, а его верхняя часть герметична, так что утонуть на нем просто невозможно. Двигатели питаются от мощных литионных батарей. Полная зарядка аккумуляторов занимает 3-4 часа и дает катеру запас хода в 80 километров. Управление Q2 осуществляется с помощью штурвала, оснащенного тачскрином. По габаритам водный транспорт примерно 3,5 на 2,5 и на 2 метра, а его вес составляет 295 килограмм.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 Для того, чтобы на нем понырять, вовсе не обязательно проходить долгую подготовку и быть пловцом. Даже новичок усвоит управление. Народ, как вы себе представляете водный квадроцикл? Расскажите об этом в комментариях. А пока вы подключаете свою фантазию, я вам покажу уже готовый первый в мире спортивный квадроцикл-амфибию «Гибскуацки». Он представляет собой одноместный транспорт, являющийся в равной степени ATV и гидроциклом. В модели используется мотоциклетный двигатель BMW объемом 1,3 литра и мощностью 175 лошадиных сил, а также трансмиссия от того же немецкого производителя. Разгоняется такой болит до 72 км в час, как на суше, так и на воде. Трансформация из одного в другой занимает буквально пару секунд. Нужно лишь нажать соответствующую кнопку на руле. После чего механизмы уберут колеса в корабельное положение и запустят водомет. Обратный процесс также проходит и на плаву. А это необычный водный велосипед, с которым утренние прогулки станут еще интереснее. Вы только представьте себе картину. Раннее утро. Вы, пока все еще спят, спускаетесь вниз на купальную платформу. Садитесь на велосипед и делайте пару кружков по живописной бухте или мчитесь вдоль причалов. А может и вовсе гоните до набережной за свежезаваренным кофе. Эх, замечтался я что-то. В общем, не знаю, как вы, но я видел такой велосипед впервые. И мне он очень понравился. Будь у меня такая возможность, я бы с радостью на нем прокатился. Сейчас будет жесть. Сразу предупреждаю, все трюки выполнены профессионалами. Повторять увиденное новичкам не рекомендую. Познакомьтесь, это Робби Мэдисон, и он в хорошем смысле слова «сумасшедший байкер». Этот парень был рожден на двухколесном коне, иначе я не представляю, как можно объяснить то, что он вытворяет. С помощью парней из DC Shoes австралийский король мотокросс отправился на остров Таити, чтобы поймать там волну на своем KTM 250SX. Наверное, вы зададите мне вполне логичный вопрос – как 250-кубовый байк может противостоять силе океана?» Да никак, просто перед нами Робби, этим все сказано. Вы только зацените, что он вытворяет. Жесть. А этот топовый транспорт вообще представляет собой машину-амфибию. С тех, кто читал книгу или смотрел фильм, лайк. Мало того, что джип очень красиво, ярко выглядит, так он еще и действительно быстрый, а также вместительный. Так в машину свободно помещается несколько взрослых человек, и по сумке от каждого – Кроме скорости, джип хвастается и своей маневренностью, которая, как может показаться на первый взгляд, отнюдь не присуща машинам с подобным строением. Однако главная фишка тачки, как вы понимаете, таится даже не в ее маневренности или скорости. Она скрывается в том, что когда машина подъезжает к воде, она не останавливается, как все остальные, а просто переключает режим, заезжает вовнутрь, поджимает колеса и превращается в катер. Причем довольно шустрый катер, который только так прокатит с ветерком целую компанию друзей. Ну разве не топовый проект? Когда я впервые увидел следующую лодку, я вообще подумал, что кто-то придумал ее для своего ребенка, ну или для друга Карлика. И каково было мое удивление, когда в нее влез настоящий, блин, взрослый мужчина? Окей, подумал я, значит, это сильно выше допустимого максимума по грузоподъемности, и она чуть не утонет. Но нет, блин. Лодка не просто спокойно потянула человека по воде, но и сделала это крайне достойно и удивительно. Вы только зацените, как молодой человек понесся по водной глади. А чё медь? Да и внешний вид мне что-то начал постепенно все больше и больше нравиться. В общем, проект определенно имеет место быть и достоин того, чтобы о нем знали все вокруг. Мне кажется, что я не перестану сегодня удивляться. Народ, представляю вам всю Blue White Shark Mix. Это скромных размеров подводный скутер, оснащенный двумя винтами.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 Так, Антон, возьми себя в руки. Ладно, в общем, один парнишка решил с умом распорядиться имеющимся пенопластом и построил из него плод. Сделал довольно толстое дно и понял, что так он хоть и не утонет, но и плыть будет довольно долго. Тут ему в голову пришла гениальная идея. Поскольку в технике он не столь силен, то почему бы просто не подсоединить туда аккумулятор, что будет питать что-то типа вентилятора? Вдобавок, если плыть по ветру, то это будет усиливать весь процесс, и скорость станет еще выше. Вот я и подумал бы, что идея просто безумная, но это определенно не про данного человека. Ему каким-то чудом удалось сделать из этого всего конфетку и даже поплыть по местной речке с приемлемой скоростью. Осталось понять, насколько времени хватает заряда батареек, и смело можно отправляться в путь, покорять мировой океан. Теперь пришло время показать вам самый что ни на есть самодельный продукт. Парнишка построил лодку собственными руками. Ну, если быть точнее, то переделал свою старую под новую со встроенным мотором. В итоге вдобавок он срезал длину транспорта вдвое и получил топовую одноместную гонку, которая готова дать всем прикурить на трассе из воды. В первую очередь тут мне бросился в глаза внешний вид. Да, вы скажете, что он дефолтный, что белым цветом и такими формами уже давно никого не удивишь, но в том-то и дело, что люди по этой причине перестали выпускать подобные лодки. И это вновь стало интересным и свежим. Короче, мне понравилось. Но ну и во-вторых, внутренняя кухня. Этот широкий руль, спрятанные механизмы и относительно просторная площадь для ног. Как-то уютно, что ли, на борту этого одноместного катера. Не находите?